Добрый день, уважаемые телезрители. У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий, журналист Рустам Вафин. А в гостях у нас сегодня Ольга Геннадьевна Лопухова, доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета. А мы сегодня с нашей гостью продолжим наш уже цикл программ по гендерной проблематике, то есть сфере, где Ольга Геннадьевна является специалистом и этой областью является... Областью ее научных интересов, и тема нашей сегодняшней программы Феномен успешной женщины. Поговорим мы о тех проблемах, с которыми сталкиваются женщины, которых наше общество обозначает как успешными. Речь идет не о проблемах их бизнеса, не о стрессах на работе, которые у таких женщин, как правило, достаточно высоки, и эти риски достаточно высоки. Речь и не о тех бонусах, которые этот статус предоставляет в виде материальных возможностей. Речь идет о самоощущениях таких женщин, если хотите, об их специфичных тараканах, характерных, вероятно, именно только для этой категории лиц. Вот. И э, я хотел бы, наверное, начать с вот с какого вопроса. Феномен «Успешная женщина». Вообще, что понимается под «Успешными женщинами»? Потому что для меня «Успешная женщина» — это то, что я вижу... Когда мы говорим об обществе, я, то, что я вижу, что транслируется в предметах культуры. В телевидении, в первую очередь, да, сейчас, э, ну вот, если мы говорим о классике, это фильм «Москва слезам не верит». Там была показана успешная женщина с многочисленными проблемами, на самом деле. Uh -huh. Я понимаю, что времена изменились, я понимаю, что э, сейчас успешная женщина — это явление, если не рядовое, но вполне, вполне... Распространенная, это связано и с объективными причинами, экономическими, связано с, с возможностями, которые открывает современное общество перед э, женщинами в плане достижения успеха. И тем не менее, э, что по вашему успешная женщина отличается в вот этот взгляд общества, взгляд киношный и на реальность? Здравствуйте, прежде всего, и я благодарю, что вы меня приглашаете на эти передачи. Потому что, действительно, это та тема, которая мне вот, действительно очень интересна. И я ее не зря изучаю, уже очень много лет. Вот. И вот как раз, наверное, тема успешности, она такая стержневая в плане вообще вот, организации для меня всей гендерной проблематики. Не только женской, но и мужской. И вот вы очень правильно сказали, вот затронули этот а, момент что культура транслирует нам, что значит быть успешным. И вот вообще наша культура, наше общество, которое, возможно, по своим культурным особенностям отличается от другого общества, ну, допустим, там, в Америке, в Европе или же в Азии, например, да, в таких дальневосточных странах, культуры разные. И, ну, тем не менее у нас еще идет эффект глобализации и происходит такое смешение культур в плане именно тех ценностей, которые вот, являются системой определенных культур. То есть не просто глобализация, такое всеобщее растворение, а именно это феномен так называемой вестернизации. То есть западная культура она транслирует свои системы ценностей, в том числе представление об успешности. И вот как раз это вот а, и предваряет а, вот момент а, обсуждения того, что вот вы сказали, наше телевидение, образы, а, которые транслируют СМИ, а, оно задает определенный а, какой-то, ну, может быть, даже он не определенный, этот стандарт, может быть, мы даже можем выделить а, какие-то разные типы вот образов успешной женщины в частности которые транслируют нам СМИ например да но в любом случае это будет отражение определенных культурных вот таких систем представлений взглядов и норм и поэтому э, любое общество оно в принципе задает э, определенный стандарт вот такого вот стереотипа и образа успешности и, та, и той семантики, которая стоит за понятием успешности. То есть успешность это что и вот ответ на этот вопрос он в общем-то культурно определен и он в, нашей, в нашем обществе сейчас в частности он неоднозначен потому что у нас вот как раз вот этот вот процесс ресторнизации ярко проявляется также. Вот. И у нас, получается, смешиваются в общественном сознании, они как бы и сталкиваются, и перемешиваются, и, может быть, путаются даже, да? вот разные образы и разная семантика успешности. И в данном случае я вот немножечко такой научный введу момент, сразу, ну, то есть попытаюсь расставить с научной точки зрения, и термины ввести определенные, чтобы ну, мне просто даже так проще объяснять. Вот. Существует в частности такая как бы, линейка, шкала а, в описании культур. А, пред... ну, их несколько таких линейк, мы вот об одной сейчас поговорим, да, предложенная голландским а, культуроантропологом, культурологом Гертом Хофстеде. Хост... И вот одна из вот этих вот шкал, это называется мускулинность-феминность где культуры, вот общество, да, они могут быть измерены вот как бы этой линейкой, они больше относятся к полюсу маскулинности или фемининности. Что это означает? Это вот как раз в основе один из критериев такого деления, это отношение к успешности и семантика успешности, что в обществе вообще понимается под жизненным успехом. И а, наша культура вот, российская, да, как бы изначальная, традиционная, а, татарская культура такая, знаете, нати нативная, я имею в виду культура исходная, а, она вот а, по этой шкале измеряется как больше фемининная. То есть это не значит, что там женщины лидируют, да, или женщины главные, хотя этот момент тоже, в принципе, присутствует в чем-то, например, в российской культуре. Но речь идет не об этом, а речь идет о том, что культура, она как бы описывается как культура, где успешность понимается с, с точки зрения женщин. То есть такой женский образ, как бы женственная культура. То есть это означает, что успешность вот, в фемининных культурах она связывается с поиском смысла жизни, с воспитанием и вот, развитием детей, с, вот, с обеспечением подрастающего поколения, с вкладом в детей, чтобы они были и с вкладом в такие поддерживающие, теплые, тесные, близкие межличностные отношения в гармонию отношений. И вот а, такое понимание успешного человека, который а, приблизился к смысловым основам жизни, а, он удовлетворен смыслом, который он в своей жизни ощущает, который нашел его, да, или идет к нему. То как... есть, можно я один, который вопрос, мне сейчас прям, я боюсь забыть его, меня это просто интересует и мучает. Правильно я понимаю, что то, что вы сейчас описали, в нативной культуре это по большому счету речь идет о знаке равно между счастливый человек и успешный человек. Да, мне кажется, между счастливый человек и успешный человек в любой культуре будет идти знак равно. Просто вот из-за влияния вот этой вестернизации, да, в нашей культуре получается, что внедряется еще и другое понятие успешности западной культуры. Допустим, та же американская культура, она, например, США, я имею в виду, да, она, например, вот характеризуется и больше описывается полюсом мускулиности, то есть это мужская культура, и она пришла именно из англосаксонской культуры на запад, имеется в виду, да, то есть я же имею в виду не коренных индейцев, а вот та культура, которая является вот сейчас в США это тоже транслируется через фильмы, то есть вот, которые мы любим, то есть, и там смотрим, успешность не равно счастливый человек. Оно равно счастливый человек. Что значит для них счастливый человек? А. И что значит для них успешный человек? И для нас. Все вот. угу. а, что за этим стоит? В маскулинных культурах, то есть так называемых мужественных культурах, да, в культурах по мужскому типу построенных. Успешность означает: а, вот как Хофстегда описывает, а, внешняя выделенность, престижность, а, материальное благосостояние. Ну и социальный статус, то есть какие-то вот внешние признаки, которые ну, буквально вот внешние в одежде, в ухоженности, да, в дороговизне этой одежды, в ее эксклюзивности, в, вот, в той же какой-то машине. И у нас в сознании сейчас из-за вот, вестернизации, вот, ну, вот, в общем-то, размытых границ, прозрачных совершенно границ между культурами, Разные представления они сталкиваются, и люди, ориентируясь и выстраивая свой жизненный путь, женщина, например, да, ну девушка молодая, uh -huh. вот, о чем-то мечтает, да, на что-то что планирует, на что-то ориентируясь да, в своей жизни, она вот, фактически выбирает из разных образов вот этой вот ну, возможной успешности, они все у нее представлены в сознании как возможные варианты, и она пытается своей идентичности их в самом начале каким-то образом или выбрать, uh -huh и определиться от чего-то другого, отказаться. То есть я еще раз поясню. Правильно понимаю, что у ну, скажем, молодой женщины, которая вступает в жизнь, и, а, у нее есть там, несколько вариантов успешности. Один из вариантов — выйти замуж, быть счастливой с этим человеком. Своим да, нарожать побольше детей. Да, быть счастливой, счастливой матерью. в этом детстве многочисленном Вот. А, второй вариант а, — мускулины, англосаксонские, как вы обозначаете. Это... Идти в бизнес, строить карьеру, зарабатывать много денег, быть свободной, от, независимой от, от мужчины. Mm -hmm. Потому что первого, первый mm -hmm. вариант, как правило, предполагается какую-то зависимость. Конечно, да. Ну, вот, а потому, в что там, знаете, такая взаимозависимость. Да-да-да, должен... вот... да я такая понимаю. Вот... счастье без, mm -hmm. mm -hmm. без взаимозависимости не будет. Без взаимозависимости не будет. Если ты просто зависим, то, конечно, это счастье не получится. <laughs> а, да, вот. и вот и счастье, оно всегда равно успешность в данном случае. То есть я хочу быть счастливой, что это значит. Я хочу выглядеть так, что все ахали, и все понимали, что я выгляжу там на 500 тысяч баксов, и мне завидовали, и значит, ни в чем себе не отказывать, и чтобы мое слово значило в определенных кругах что-то, то есть влиять, вот, быть представительной. Ну, соответственно, богатые, да, и в связи с этим независимый. А вот скажите, когда вы сказали, что наша нативная, наша такая пасконная да, культура предполагает один тип успешности uh -huh. женщин, а вот глобализация и влияние других культур предполагает другой тип женщины успешности, вот те женщины, которые достигают успеха именно по англосаксонскому варианту, да, вот через стресс, через материальные блага, через положение самостоятельное принимающее решение, да, они же выходцы из другой культуры на самом деле, да. из натиной. И вот эта, наверное, ситуация порождает массу, массу проблем внутренних да. Да, да. Вот давайте о них поговорим. Чем... А ты с... тоже плачешь. Да. <с да наша чем... любимая тема. Да, с чем сталкивается? Да. Она может ощутить субъективное чувство глубокой неудовлетворенности, при том, что а, на рациональном таком объективном и осознаваемом уровне она даже может не понимать, что вообще с ней происходит. То есть она все цели, которые она ставила и которые учат, допустим, в там, в различных э, проектированиях, э, да, как, как достигать, как планировать, как ставить задачи, как последовательно к ним двигаться, типа, там, ММБИ, да, вот эти вот все технологии. Она их знает, она их осуществляет, это действительно все можно... Это четкие технологии, легко осуществимые, в общем-то. Но приходит, приходит ощущение пустоты, и вот это и есть внутриличностный конфликт. То, что иногда могут говорить о отсутствии женского счастья, да, чувство одиночества, э, чувство непонятости. И в целом это может выразиться либо в экзистенциальном кризисе таком, да, а, собственно, по потеря чувства вот, смысла жизни. Uh -huh. Вот а, такое может прийти. То есть и чем больше достигла женщина, и чем больше ей вот, окружение, как бы... Говорит и показывает, что она достигла действительно многого и очень успешно. И очень через успешна. зависть, наверное, да? Через да зависть в том числе. она очень успешна. А, через зависть, через отношения к, та, к тому же зависть. И в отношениях будет проскальзывать, скорее всего, такое, знаете, нивелирование. То есть ее другие будут стремиться воспринимать часто как вот, стерву, агрессивную не совсем женственную. М, не то что да не женственную и в этом в том плане что э, неполноценную что ли да именно социально то есть вот э, что у нее с характером что-то не то дашь и э, что с ней какие-то близкие отношения сложно строить вот такие вот моменты а это проблема этой женщины или проблема это общество которая это не хочет... Проблема под... целостной системы. А, вот, индивидуальная психология, индивидуальное сознание, общественное сознание. Вот, и это проблема этой женщины, безусловно, потому что всегда это наши проблемы. Вот такие проблемы да. ⁇ это всегда, это, собственно, наши проблемы. Это то, с чем можно, в принципе, разбираться и разобраться в конце концов, если есть желание и потенциал, ресурс внутренний. Вот, потому что вот это вот осознавание, что, в общем-то, проблема-то всегда возникает тогда, когда она даже не понимает, что с ней происходит. То есть она начинает думать, что же со мной происходит. И объективно она видит, что все в ажуре. То есть все, что хотела, достигла, все есть, даже больше, все хорошо, почему мне плохо? Вот. Почему я льву в подушку? А, а да, да. Ну, это может быть даже не льву в подушку. Потому что реву в подушку – это уже какая-то осознанность, проблемы какой-то. Ну, допустим, потому что у меня нет рядом другого человека. Да? Я лежу одна, без мужчины, и поэтому я реву в подушку. Вот. А в данном случае я даже еще говорю, что вот просто какой-то вот такой внутренний червь, который выгрызает изнутри, который дает смутное чувство неудовлетворенности, пустоты, бессмысленности. Вот, и высасывает все силы и ресурсы и, и, и даже из э, той же энергии, которая должна быть направлена на работу. В том числе. А, я понимаю, о чем вы говорите, представляю эту картину на самом деле. А, во-первых, как, как из этого может выйти? И можно из этого состояния выйти? А... Ну, вообще лучше в него не входить, поэтому чем раньше вот, э, это вот осознавание своих целей и их совмещение произойдет, тем лучше и выйти из этого, как и из всех подобных внутриличностных конфликтов, как вот явление через э, постепенное осознавание вот этих вот структур внутри себя, насколько они есть, чем они наполнены, да, насколько они действительно значимы. И переосмысление, может быть, ценностей в жизни, себя, там, да, образа «я» и других образов «я» концепции, той же успешности. Мы разработали, в общем-то, даже тест такой рисуночный. Угу. А, он а, рисуночный, проективный тест, а, рисунок успешного мужчины и успешной женщины называется. Вот с моей аспиранткой, она вот соискательница потом была, в рамках ее кандидатской диссертации, которую написала. Вот мы разработали этот тест, и вот я потом опробировала его много раз со своими студентами, заочниками, то есть ну, взрослыми людьми э, в том числе. И вот уже даже когда мы его разрабатывали, там э, по результатам мы выделили, что тест позволяет ну, так вот, три типа выявлять понимание у современных женщин, успешности своей, угу. вот, по вот этим рисункам. И вот как раз один тип успешности, о котором мы с вами говорили, это вот такое фемининное понимание успеха, феномена успеха и успешности, где, ну, допустим, в том же рисунке успешная женщина и успешный мужчина, даже, ну, инструкции такой специально не дается. Но люди, и, в принципе, дается два листа, то есть нарисуйте успешного мужчину, успешной женщину. Люди могут на разных листах их нарисовать, но они рисуют на одном. Они рисуют их, взявшись за руки. Они рисуют между ними или вокруг них детей. Они рисуют за их спиной дом. То есть они рисуют, во-первых, атрибуты, да, потом вот эти вот фигуры мужчины и женщины, они достаточно похожи друг на друга. То есть, ну, вот это феминный образ, uh -huh. вот как бы... Успешность в трактовке феминной культуры – это гармония отношений, это взаимная поддержка, это приближение к смыслу жизни, это вот вклад в, в, в рост именно поколений, да, в продолжение себя. Вот. Другой тип, когда женщина рисует по отдельности мужчину и женщину. То есть у нас еще ведь проблема в том, что вот та успешность, которая маскулинная, да, э, идет там от, от, от мускулинной культуры этот образ, это образ мужской успешности, на самом деле, то есть вот. Есть женщины, которые так и понимают, что вот есть мужская успешность, вот как героиня Муравьевой, mm -hmm. да, и есть женская, то есть мужская успешность, а, она понятна, mm -hmm. да, то есть это... Продвинуться по социальной лестнице, зарабатывать деньги, стать представительным. Принести мамонта в пещеру. Да, и вот, да, mm. да, иметь вот уважение, власть, э, богатство, вот эту представительность. И женская успешность, она вот, ну, как бы быть при вот этом муже. Ну, собственно, женская успешность, она даже, то есть успешность, она даже не применяется к понятию женщины. Mm -hmm. Это, например, вот в этих тестах оно выражается в том, что женщина там какая-то вообще непонятная, uh -huh. маленькая, вот, ну и такой мужчина. То есть это женщина рисует большого мужчину и... Да, нормального, большого прорисованного мужчину со всеми атрибутами, у него вот эти вот атрибуты представительности, там какой-нибудь портфель, галстук, то есть вот что вот он сделал карьеру, что у него есть деньги, там машина может сзади у него стоять, например, или какой-то стол, что он начальник. Там на столе написано «босс», там, ну, вот какие-то такие моменты, угу. атрибуты. Вот. И женщина непонятно вообще, в чем ее успешность выражается. То есть человек просто даже не представляет, в чем может выражаться. Вот там, на самом деле, не три типа, там больше вот, вариаций, да, угу. вот крупных таких, часто встречающихся их три, а еще есть вариации. Вот. И наоборот. То есть когда, ну, там есть мужчина и женщина, они рисуются, как бы, вот у меня встречались такие, ну, как симметрично. Отличия, как говорится, найди пять отличий. То есть там женщина в костюме, мужчина в костюме, но ну, женщина, может, в юбке, мужчина в брюках. Вот, и там портфельчик, и тут портфельчик, да, <с, <с, и, Там машина, здесь машина. Да, да, да, угу. то есть вот это одинаковая, как бы, успешность, но тоже, то есть успешность женщины допускается внутри женщины. А, но она вот аналогична мужской успешности и эта женщина она прорисовывается одиноко здесь вот имеет вопрос такой имеет место быть вопрос о том как вообще прорисована эта женщина потому что бывают такие рисунки когда а, она там с вот элементами есть такой классический тест рисунок человека где есть критерии что на этот образ проецируется, допустим, ну, какие-то состояния определенные, отношения uh -huh. человека. И здесь вот проецируется, например, агрессия. То есть она такая зубами нарисована, вроде улыбается, но это... Uh -huh. То есть она, она не принимается. Вот тоже вот есть такой момент у нас. В общем-то, мы же, если мы говорим о феномене успешности, это же значение, да, это слово, знак, это понятие, за которым стоит система значений, называется семантическая система. А в семантической системе выделяется как, бы, ну, как минимум два уровня, так называемые и кантативные. Идентативное это то, что а, мы проговариваем и осознаем и называем, да. То есть, ну, допустим, мы проговариваем, что успешность это хорошо, что успешность это когда есть деньги, там, что успешность это когда есть власть, когда ты Дорого одет, красиво, да, стильно, и тебе завидуют, и так далее. Но есть еще коммутативный, так называемый, компонент за всем этим, который может быть неосознаваемым, но он есть, и он в тебе работает. Это отношение ко всему этому. То есть ты можешь все это говорить, но при этом отношение может быть негативное. То есть, да, я женщина, и у меня есть власть. Или вот эта успешная женщина, и у нее есть власть, и у нее есть деньги, и это хорошо, она молодец. Там, она сделала себя сама, но внутренне идет негативная эмоциональная реакция на все это, которую человек не всегда может осознавать даже. И ассоциация идет, а она стерва. То есть, ну, вот это я словами <толкнули> сказала, <толкнули> да, <толкнули> <толкнули> но эмоционально вот примерно вот такой там настороженность, агрессия. Непринятие, <толкнули> да. Непринятие, да, вот э, ощущение, что у нее многие там потребности фрустрированы, не удовлетворены. То есть вот э, и вот это вот отталкивающее эмоциональное отношение, оно есть. И вот эти моменты как раз, вот, вот этого расхождения, mm -hmm. также женщина может не осознавать в своей психике, то есть не осознавать в своей личности, что они есть у нее, что она, она ориентируется -то только на то, что она понимает, что деньги это хорошо, что нужно стремиться к тому, чтобы как можно быстрее сделать карьеру что лучше даже не выходить пока замуж, потому что я еще не состоялась. Uh -huh. А мне, допустим, там замужество и дети помешают состояться, я буду меньше зарабатывать, а я хочу зарабатывать, я хочу быть успешной, uh -huh. да, вот. А, и, да, они связывают это в эту семантику успешности. счастливая включается часто. Хотя вот наши исследования, вот сейчас потом скажу еще попозже, другое еще показывают, uh -huh. да, с девушками сделанное, вот. И при этом вот эта вот негативная коннотация, она всегда это будет сопровождать. И это вот в другую еще проблему выливается, которая называется страх успеха у женщины. Угу. То есть другой конфликт. Давайте подробнее, вот. интересно. А вот Матин Хорнер, она где-то в, где в 60-е, 80-е годы начала исследовать, заметил, когда я начала исследовать этот феномен, и у нас, женщинах как бы впервые, как раз сейчас уже это как бы страх успеха, это специфическая мотивация успеха. То есть есть по Эллерсу, например, мотивация, мотивация успеха и мотивация избегания неудачи, как вот мотивация uh -huh. к успеху, да, мотивация к достижению успеха и мотивация к избеганию неудачи. А вот Матин нам добавила еще мотивация страх успеха, которая... Чем выражается? Euh, отдаляет, отдаляет э, человек. Она блокирует возможность достижения успеха в ну вот именно в реальном поведении. Ну, например. Есть... Вот выражается это в том, что, ну впервые это было открыто для женщин, которые реализуют себя э, в мускульной сфере, вот социальной деятельности, такой общественной деятельности. Ну, то есть вот как, например, вот героиня как раз, да, которая, ну, она правда пошла героиня вот, «Москва слезам не верит», она пошла работать на завод, правда, женский такой завод, э, текстильный угу. да, какой-то. Вот. А в принципе, вот, е, ну, но все равно, это карьера мужская, то есть это карьера топ-менеджера на заводе. Вот. Если мы еще немножечко усугубим момент маскулинности, да, то сделаем есть завод у нас... Да, сделаем завод автоваза. там или оборонный, то, соответственно, так, вот, женщина, делающая карьеру в такой вот маскулинной сфере, ну или военной, да, вот, uh -huh. допустим, какая-то среда, вот, она, допустим, вот чисто как говорится, технически, <laughs> да, то есть она не имеет каких-то препятствий к тому, чтобы делать эту карьеру, если у нее соответствующее образование. Например, она всю жизнь интересуется этой техникой, да, и она хорошо в этом разбирается. И она получила хорошее образование. Она хорошо училась, она умная, она хорошо училась в школе. Она поступила там, в баумку да. Она имеет великолепное образование. Она получила все эти MBA и, в принципе, ничего ей не мешает. Она же там не трубы ворочает, да? Ей ничего не мешает организовать э, точно так же, как мужчине, производство и быть, и двигаться карьерно, как топ-менеджер. Она, допустим, она организована, она трудолюбива, работоспособна. Умна и образована, вот, и она действительно вкладывается в своей карьере на этом заводе, да, и uh -huh. начинает продвигаться, например, по карьерной лестнице. И в какой-то момент начинают происходить такие моменты, что... Ситуации, да, что тогда, когда нужно сделать как бы следующий шаг к карьерной лестницы, например, там, какой-то конкурс или какая-то заявка, которая, понятно, что если вот это вот состоится и случится... А, она дальше продвинется, да? Да, Вот, вот. А, случаются какие-то такие моменты, она, она может заболеть или она вдруг никогда не опаздывала, она вдруг опоздает пропустит какое-то мероприятие. То есть здесь, в принципе, даже такая мотивация мотивационное забывание может сработать, да? И она как бы получается работа я и продвигаясь Сознательно, вроде бы, к своей а чего мечте. Я понял, Она что? Мешает а, а, а чего женщина, же такая женщина боится в успехе? А, я могу сейчас так один пример приведу. Скажете, это, это то или не то. вот Например, у нас есть в политике Валентина Матвиенко, да, спикер Совета Федерации. Uh -huh. В общем-то, статусный человек, прошедший там много должностей. Ее известное в обществе прозвище в узких, теперь в широких кругах, валька стакан. То есть она вынуждена была, чтобы подвигаться, бухать с мужиками, поскольку она в этом мускулинной mm -hmm. сфере. Да? То есть, по сути, выключать себе себя женское. А, если ты, условно говоря, женщина-директор военного завода, mm -hmm. ты будешь, у тебя стоять коньяк будет там это, в сейфе, да? mm -hmm. у тебя будут приходить такие же товарищи пузатые, только mm -hmm. в погонах и без, ты будешь им наливать, и с ними вместе этот стакан грызть. Угу. Этот страх у них возникает, что они а... вынуждены становиться мужчинами для того, чтобы дальше карьеру строить. Да, возможно. То есть вот Матин Хорнер, она как раз говорила, что когда изучила, что же это за такой феномен, да, она поняла, что это как раз страх потери женственности, угу. который начинает женщина ощущать, может, даже не до конца осознавать, она его не осознает. Потому что если вот как раз осознать, вот, да, и что же тогда с этим делать, да, если осознать, проговорить и понять, то тогда можно найти выход, mm -hmm. да? то есть выстроить какую-то другую модель, вот, и, и, которая не будет мешать вот, нормальным карьерам, mm -hmm. продвижению, например. Вот, но она не осознает, она просто вот что-то такое подобное ощущает, но не прямо это. да? Потому что вот, я про Матвиенко таких вещей не знала, честно говоря, но я слышала, что ну, действительно вот прям от людей, которые в этой сфере работают, что, ну, например, архи архитектор, женщина-архитектор, если она вот, там, именно архитектор, который строит дома, угу. вот, и она действительно по статусу продвигается на такой достаточно руководящий уровень, то на стройках, на строительстве... Вот примерно такая же ситуация происходит. То есть она как начальник приходит, когда на стройку, но там не пить, да, и не грызть стакан, как вы говорите, может быть, но, допустим, ругаться матом, орать. Ходить Да, да, я уже не говорю о внешнем виде, да, что туда не пойдешь. Вот, ну, жаловались, да. У меня такая работа, я не могу там норковую шубу носить. То есть вот. Но самое главное, что вот она, не, она уходит от того, чтобы чувствовать себя женщиной. И когда вот иногда вот это вот чувство, оно в карьерном таком росте, в карьерном стремлении, оно может вытесняться. Да, то есть не до этого. Конечно, я же хочу вырасти там профессионально, я хочу зарабатывать там, т-ты-ты. Вот. Но вот то, что а я же тут не буду женственной, вот оно в конце концов все равно неосознанно, но проявляется, и оно вот так вот говорит там женщине, так, стоп, куда? Я еще сейчас вспомнила вот в нашем рисуночном тесте, когда мы его вот применяем, да, там еще один интересный момент, проявляется, один тип тоже еще рисунков, когда женщина рисует успешную женщину, вот как раз в полный рост, что называется, да, и прям как вот успешную фигуру, а мужчину при этом рисует где-нибудь в уголочке маленького, скукоженного, там, обозначенного просто фигурку. То есть э, женская успешность понимается как, для нее как успешность, а мужская то есть, это тоже разделение мужской и женской успешности в сознании. Uh -huh. вот, э, но при этом нивелирование мужской успешности. То есть разделение мужской и женской успешности оно может быть через нивелирование женской для себя. И тогда с большой вероятностью у женщины будет присутствовать страх успеха, в принципе, ей uh -huh. характерный. Она даже может и даже не будет себе ставить, чего-то добиваться. Вот. Либо через нивелирование мужской успешности. И тогда она будет для себя обесценивать мужчин. То есть она добиваться будет, и она свою самооценку, самосознание этим поднимать будет. Но проблема в том, что она не, на... не сможет найти себе мужчину. То есть, потому что всех мужчин она будет обесценивать. Что можно предложить этим женщинам, которые добились успеха, чтобы они выходили из этого состояния стресса? Стресса не с работой связанной, не с бизнесом связанной, не того, что там кредит тебя не одобрили, да, или проверка ФНС пришла. А связано с тем, что ты сталкиваешься с завистью, сталкиваешься с ненавистью, сталкиваешься с невозможностью найти мужчину подходящего. Вот. И ты становишься несчастным. Это же на самом деле в большом счете тараканы все. Это просто надо их убирать, да? Как-то убирать. Я могу сказать, что в настоящее время уже вот я для себя отслеживаю трансформацию гендерных моделей. То есть а на самом деле не сейчас столько ведь начались эти женщины. Ведь Москва слезам не верит, снялась тоже не на пустом месте. Да, да, да. То есть э, у нас женская карьера. Выделенная такая женская карьера, она сразу после Октябрьской революции. Это особенность именно России? Да. Это особенность России э, именно да. этого модернизационного проекта, который был коммунистам предложен. Да. Э, да, коммунизм победил в нашей стране вместе с феминизмом одновременно. То есть многие коммунисты были феминисты. И при продвижении политики партии, как говорится, коммунистической, были продвинуты феминистские э, идеалы и ценности. Вот, в общество, в частности, детские сады были внедрены сразу. Женщины были включены в производство массово. Вот, а если они и стали транслироваться а, в, вот, в идеологии, в пропаганде, образы женщин-работницы, и работницы, и начальника, стахановцы, женщины. трактористки, э, стахановки, трактористки, великие а, а, а во время войны лётчицы, угу. ну и так далее. То есть там женщины-героини, да, такие. И у нас а, именно в стране в большей степени, наверное, чем где-либо, характеристика мужественная женщина, это позитивная характеристика, то есть это. Ну, вот, на самом деле, если посмотреть, наверное, в нашу культуру внекрасовая слова в горящую избы войдет. Да, это да, же да. даже где-то корни оттуда идут, наверное. Да, у нас скорее даже в обществе сейчас происходит какой-то ренессанс. Да? Хотела бы ходить в красивом платье в платье, там носить какой-то наряд, там та, -та, -та, та но избы... Но лошади скажет, а избы горят и горят. То есть, у нас женщины даже уже сейчас больше тянутся какой-то более такой традиционной женской позиции, где-то внутренне, да, отдохнуть от этой борьбы постоянной, в которую, а, в общем-то, страна погрузила всех женщин в обязательном порядке. Угу. Вот. А, и поэтому в то же время сейчас... То есть у нас, когда еще началась эта трансформация, у нас уже в 40-е годы вовсю женщины были абсолютно равны, и шпалу там клачется, женщины ученые было? и так далее, да, даже аж полу вот, а за рубежом а, только в 60-е, даже нет, позднее, в 80-е годы начали исследовать феномен внутреннего конфликта работающей женщины. У нас в 70-е годы это уже был устоявшийся типаж. Там, допустим, фильм «Берегите женщину», тоже mm -hmm. вот, как бы, да, об этом, уже он, он уже переосмысливался. И э, сейчас действительно много молодых девушек, которые имеют такой вот образ э, успешности, когда она должна, в общем-то, вообще не, не опираясь ни на каких мужчин. Ну, может быть, она позволит себе рядом быть собой э, какому-то сопоставимому с ней, допустим, да, по уровню молодому человеку, но. Не через мужчин, да, а, там, не через постель, а именно вот сами добиваются, именно как раз вот в бизнесе таких много, да, угу. а, добиваются вот этой вот самостоятельности, раскручивать бизнес, особенно по России, да, вот, а, делают себя сами, ну, не обязательно бизнес, кстати, карьера же может быть ну, в любой думаю, сфере, да, бывает. в научной сфере тоже, Вот. И при этом внутренние трансформации вот модели происходят. То есть не все же вот находятся вот в этом внутреннем конфликте, который они не прорабатывают и не решают никак для себя. Кто-то осознает многие вещи а, и создает собственную модель. То есть, понимаете, человек может быть так называемым субъектом культуры. То есть а, не культура его формирует и там вкладывает uh -huh. в его голову вот эти пазлы, которые то ли сойдутся, то ли не сойдутся. Вот. И счастье, если они сойдутся, но ну, они могут не сойтись, и человек будет вот такой вот во внутреннем конфликте постоянно находиться, uh -huh. а, Человек это еще и субъект культуры. Он может, в принципе, Сам, предложить модель новую, другую, свою. Uh -huh. Да, первым будет сложнее предлагать. Но это. если эта модель будет успешной, она может укорениться. Да, но когда это после первого человека по этой тропиночке протопчет еще, дотопчет ее другой человек, третий, если это удачная модель, она станет нормой, mm -hmm. она станет новой нормой культуры. И вот эти вот процессы гендерных трансформаций, они идут сейчас очень мощно, очень бурно и постоянно. И уже, например, становится распространенным так называемый, ну, например, там, то, что называют гражданским браком. Хотя это на mm -hmm. самом деле гражданский брак, это вот тот брак, которым была я, когда просто расписались там. Да? Ну, без церкви. Да, без церкви. <laughs> вот. А, сожительство, mm -hmm. например, да, так скажем, принятое в обществе и легитимное за, сожительство. За без, да, без вот этой росписи. Люди говорят, зачем? Mm -hmm. Мы два свободных человека. Или, например, вот сейчас возник, я вот слышала от одной очень хорошей знакомой, она говорит, меня все, вот тоже достигло, очень многого там, да, в Корее. Я даже не буду говорить, в какой сфере да, и чего до... mm -hmm. она достигла. Она очень успешна. А, она состоялась как мать. У нее прекрасная, там, талантливая дочь за границей, звезда тоже в науке. Вот, и она говорит, ну, там, разведенная, она говорит, «А меня сейчас вообще очень устраивает гостевой брак. Это так удобно». То есть появилось еще понятие «гостевой брак». Mm -hmm. То есть и ее это вполне устраивает. Она не рефлексирует, какой то мужчина. Ну, может быть, я не знаю, я там не углублялась в нюансы, да. Но могу предположить, что, знаю ее, да, что она не рефлексирует. Что это за мужчина, да? А Какая у, вас... у него перспектива? А вот вы скажите, вы эм, сделали очень интересное такое замечание о том, что... Успех у женщин такой, мускулинного типа, да, героизация женщин, она на самом деле случилась в нашей стране намного раньше, чем где бы то ни было, ну, в основном, из известных и развитых стран. А в связи с этим, возможно, у таких женщин, современных женщин, которые делают успехи, имея такую традицию успешных женщин по мускулинному типу, они должны, им должно быть легче, да, и общество должно воспринимать легче чем, например, там, в обществе американцев, где еще в 60-х годах, условно говоря, там, ходили в этих юбочках, э, рас, как с называется, колокольчиках, распашонках, mm -hmm. там, брюки одеть было просто нельзя, это был mm -hmm. вызов уже. А у нас, пожалуйста, вот роба одевай, mm -hmm. тащи шпалу. Mm -hmm. То есть э, в связи с этим, есть ли какие-то исследования, которые могли бы сравнить, там, например, ну, американцев как классику и наш, э, наше бытие? И в этих исследованиях выясняется, например, что Наши женщины чувствуют себя комфортнее В роли успешных вот, мас по маскулинному типу Чем американские женщины Которые, в общем традиция очень недавняя И они там сталкиваются с массой, с массой каких-то Вот вы проблем. знаете, парадоксально Я тоже над этим думала Ну, то есть не совсем так Тут, конечно, вы немножечко берете разные страты да, Тот, кто у нас таскает там в робе шпалу Может быть, аналог есть в американской культуре Они не те, кто носит юбочку У нас тоже есть такие, которые вот, ну, домохозяйки При состоявшихся мужьях у нас Просто, ну, еще система идеологическая не совсем, так скажем, поддерживала этот момент. Вот, уровень благосостояния не тот. Вот еще, что какой фактор, понимаете? Не такой ну, уровень <связывающего> благосостояния был в обществе всю дорогу, вот, начиная с, Отечества, с, с Октябрьской революции, чтобы мужчина мог самостоятельно прокормить семью. То есть это вот перестало быть ну, после революции, наверное. У -у -у. Вот, это редкостью стало. То есть, условно говоря, Поэтому... для, для американской женщины, которая выбирает карьеру и успех маскулинного типа, это блажь. Для это нашей да. женщины это вынужденная необходимость, ибо ну, да. Да. Может быть, утрировано грубо, но примерно так, да. Угу. да. да. Вот, а, парадокс вот в том, что, несмотря на то, что исследование, например, внутричневого конфликта работающей женщины вообще начались за рубежом, то есть у нас началось это раньше, вообще все, работающие женщины, да? Но никто это не исследовал. Да, но никакого конфликта как бы не считалось вообще. Нет, они, вот. может, и были, просто люди с этими конфликтами умирали, да, появились нового поколения. Да, а может и не было. То есть я вот вспоминаю свою бабушку, свою маму, работающих, там, да, делающих карьеру активно, мало, так скажем, имеющих время уделять семье и детям. Ну, им говорили, что работать и состояться, вот что нужно в жизни. А там дети их вырастет, семья, это детский сад С и семья, школа. Советская они, власть вырастет. Да, советская власть детей это вырастет. Так оно и было. Вот. И э, за рубежом вот э, где-то, ну, в 70-е, может, годы, да, развелись, в 90-е годы, исследования вот этого феномена семейно-, -семейно рабочего конфликта, work-family конфликт, ролевого конфликта работающей женщины. И у нас впоследствии тоже начали ну, как бы эти исследования переводить и смотреть на этот феномен. И когда мы тоже стали его изучать, исследовать, на, на, вот у нас даже гранты были на эту тему, вот, у нас оказалось, что этот конфликт есть у людей, то есть он есть у женщин, у современных. Uh -huh и достаточно распространен и с таким же механизмом, как сейчас за рубежом, примерно по да? тем же сферам uh -huh. неудовлетворенности собой и вот какой-то вот, но он, он, он не потому что он происходит не потому что женщина вот разрывается на части и не успевает просто все, да, работающая там и, и за детьми ухаживать, она она испытывает чувство вины из-за того, что она возможно не соответствует вот этим идеалам, там вопрос как раз вот опять образ идеальный, что э, вот это вот желание взять э, на себя все, синдром суперженщины uh -huh. и э, вот так называемый перфекционизм, ощущение, что я не соответствую этим планкам, я не соответствую, давай стремись дальше еще, нет, ты не соответствуешь, uh -huh. то есть ты плохая мать, нет, ты плохая работница, <laughs> нет, ты плохая жена. А что можно порекомендовать женщинам, которые сталкиваются с подобным синдромом, с такими проблемами? То есть психотерапевт, антидепрессанты, что можно такие такими Или Смотря йога. в какой степени это развито, но вообще на самом деле в первую очередь это осознавание вот этого конфликта на уровне я-концепции. Выявление того, каков вообще механизм Потому что он может быть разный, он может быть более психоаналитически, скажем так, связанный с этими подходами. Когда еще в детстве был заложен глубокий невроз по типу перфекционизма, угу. и человек просто постоянно в, любой, в, принципе, в любом образе с собой не удовлетворен. И постоянно его. себя грызет, просто угу. потому что это в основе невроз перфекционизма. Очень часто у женщин именно так. Вот. Ну и плюс еще давление вот, Неадекватно взятых на себя И несовмещенных, никак не сопоставленных Даже неосознанных Гендерных вот этих вот разных стереотипов а, а Они же не только женщина Они же раскладываются Мать, да, я как мать Я могу собой быть удовлетворена Как женщина, да, о, я красивая, привлекательная женщина Но я Мало уделяю внимания там... Но я никчемная мать, я плохая мать да, И вот когда вот это вот сидит в голове, я плохая мать Человек начинает там всевозможные компенсаторные, неадекватные там всякие проявления поведенческие, которые только усугубляют ситуацию например? негативно. Например, э -э там варианты есть как раз для матери разные. То есть, например, я плохая мать, потому что мой ребенок болеет. У хорошей матери дети не болеют. И всегда, когда ребенок болеет, она начинает хвататься за все подряд, бросать работу. Ну, в смысле, не бросать работу, а уходить на больничный, переключаться полностью на ребенка. И заниматься то, что называется вот просто залечивание, то есть лечить сверхмеры, сверх необходимости, там таскать по врачам, то покупать дорогие лекарства, да, висеть над ребенком и вот фокусироваться на нем в результате ребенка, в результате даже статистически установлено даже не в психологии, а в медицинских исследованиях такая, такой момент. Я с удивлением обнаружила эту статистику, что бронхиальная астма, развиваются у детей карьерно ориентированных матерей. Я была удивлена. То есть это вот подтверждает вот этот вот момент. В результате у ребенка, потому что возникает Тоже психосоматика. Ну, это, mm. не, это не психосоматика, возникает выученная такая вот э, ипохондрия. То есть я заболел, значит, мне будет масса внимания да, от мамы. Да. И а он пока... неосознанно начинает больше болеть. И что интересно, вот в частности есть вот ряд таких заболеваний психопродуцируемых, это не психосоматика uh -huh. даже, а это вот психологически продуцированные болезни. Паранхиальная астма, оказывается, относится к этим болезням uh -huh. у детей. Статистически вот выявили медики, что связано, то есть карьерно ориентированная мать, она испытывает чувство вины, что если я вот вся нацелена на карьеру, особенно когда ну, карьера часто отнимает больше времени, yeah, чем, uh -huh. скажем, рабочий день. Вот. Ну, например, в науке оно отнимает все время, то есть и днями, и ночами, и без какого-то графика. Uh -huh. Если ты хочешь пробиться, и сделать там свое имя, и свою тематику, это огромный труд. Это uh -huh. прям вот. И в это время, если у тебя растет ребенок, вполне может быть такое, что они а болеет ли он? они, а не, а не плохая ли я мать в связи с тем, что я постоянно uh -huh. занята? А заболел. Все. То есть... Триггер сработал. Да, вот. триггер сработал, и ребенок начинает маленький, еще совершенно порой даже, ну, не знаю, там, это может быть новорожденный, он начинает чувствовать, что именно когда он болеет... Суперзабота включается. Да, тему. включается суперзабота. И э, оформляется вот такой вот эпохондрический uh -huh. синдром определенный. Интересно. Вот, это может быть э, заучивание, и это может быть еще э, развитие потребительства у ребенка, как варианты. То есть не у всех, вот, э, скажем uh -huh. так бзик на здоровье ребенка. Кто-то mm -hmm. скажет, сопли, вытреизит в садик. Mm -hmm. вот. Есть такие, то есть они не обращают внимания на ребенка. А то, есть, чтобы... которые, говорят, у меня нет времени на ребенка, да, я ему игрушки ну, покупаю. Плюс... Да, да, да. Типичный момент, он Одержит. больше, кстати, наверное, у отцов даже проявляется, потому что очень часто отцы, например, особенно разведенные, да, mm -hmm. чувствуют вину, что не уделяют внимания достаточно ребенку, и они вот это компенсируют через... Вот подарки. Или мать, например, приезжая из командировки, она вот, ну, даже, а, даже как, скажем, компетентная в этой сфере вот, знакомая, я смеялась, я говорю, ты себя слышишь, типа, что, да. Я, говорит, везу полный чемодан для детей своих из командировки. То есть ездила mm -hmm. на конференцию в командировку, mm -hmm. и детям везет полный чемодан игрушек, там, книжек, ну, подарков. И детишки ждут следующей конференции, как мама как нового года. Они на... а, как сказать, дополнительное поведение ребенка в результате, в чем проблема, может развиться в том, что возникает потребительство, и они начинают манипулировать. То есть, когда мать, ну, например, вынуждена бежать на работу, угу. а такие дети, если уже вот ну, такая система отношений начинает складываться на основе чувственной матери, на самом угу. деле. А видно по детям, то есть мать, она не признается в том, что у нее есть это она говорит, я хорошая мать, вот, и никогда она не скажет, да, я чувствую, что я плохая мать, нет. Вот, а вот по детям видно, что этот сидит у нее такая, черва... ну, червячок вот этот точек вот точит, да. А они начинают, например, скандалить, когда она, о, ты, да, да, уезжаешь, какая разница, им они остаются с любимой бабушкой, да, они могут сказать, уезжаешь, счастливо, счастливо. Всего тебе хорошего. Но нет, они начинают, ну вот, там, да, показывать свое неудовольствие. Усиливая чувство вины матери, зная, что вот чем больше неудовольства, ну как зная, даже понимая, не, со не сознавая, да? но да. да, да, да. Вот, что усиливая чувство вины матери, они себе добьются вот этих вот плюшек. Угу. В результате она, она, она купит то, что они давно мечтали, а так она не купит. Угу. Ну, вот. Даже какой-то рекламы да, но помню, была такая там деловая женщина, что-то звонит по телефону э -э, из магазина э -э, своему маленькому ребенку. Да, дорогой, да, и она, значит, видно, что она после длинного рабочего дня, что она карьерно-ориентированная, она такая вся какая-то менеджер или кто. Она быстро накладывает в супермаркете, в корзину себе, ну, всякие быстропродукты, потому что ей надо быстро-быстро закрыть эту вот эту хозяйственную дыру. И видит большого плюшевого мишку и говорит, да, да, дорогой, я сейчас приеду, значит, я тебе купила, купила, значит, плюш, плюшевого мишку. То есть вот проявление еще такое, mm -hmm. да? Ну или заучивание у вот таких, а, в таком случае, допустим, мы можем слышать, когда а, мать, ну, это, кстати, и отцы имеют такой конфликт сейчас, как выяснилось, в этом гендерная трансформация тоже состоит. Mm -hmm. Вот, но началось с матерей, и такое, что у меня ребенок вот там в три года, у меня ребенок ходит вот в такую-то студию, а это студия, куда, допустим, очень трудно устроиться, там очень дорого, mm. там, да, и еще английский язык учим таких-то, там, таких-то, да, или на репетитора я трачу какие то деньги, и, а, как правило, такие родители, они не дают вообще свободного времени своему ребенку, им кажется, что если они не будут его постоянно, когда у них есть вот время mm -hmm. развивать его и куда-то таскать тыкать, а самое главное в самые престижные. Вот их еще особенно успокаивает компенсаторность в том, что это не просто развивающие какие-то, да, mm -hmm. это еще статусные. адекватные, да, это какие-то статусные дорогие, там, да, вот организации, которые назвав, она вызовет, ну Господи, вы говорите, что дети манипулируют. А представляете, сколько владельцев таких организаций, как они манипулируют этими вещами? Да, нет, На этом не только. На вот этом внутриличностном конфликте манипулируют все, потому что мы сейчас разобрали только образ матери, да? uh -huh. а, а там еще в этом конфликте пять образов. Там есть образ просто женщины. То есть я как женщина. Это что значит у нас? Что значит идеал женщины? Это до старости. Сексуально привлекательная молодая женщина, независимо от ее образа жизни, не важно, что у нее пять детей. Она должна быть с великолепной, подтянутой спортивной фигурой, бодрая, подтянутая и красивая, без морщин. Как на это манипулируют наши косметологи и фитнес? И, и, и есть индустрия. целая индустрия по ногтям, которые угу. заняты, по-моему, каждой третьей <свят> в той или иной степени. Да, <свят> то есть вот где... вот. <свят> да, интересно, прям целые пласты экономические возникают на этих психологических проблемах. Огромные пласты. Да, и целая не только. индустрия, вообще здорово, да. Здоровая, да. Ну что ж, Ольга Геннадьевна, спасибо большое. Наша программа подходит к концу. Спасибо был интересный вам. разговор. Вот, мы, я уверен, сейчас встретимся. У нас еще ряд интересных тем. А сейчас я хочу попрощаться с нашими телезрителями и снова представить нашу гостью. Это Ольга Геннадьевна Лопухова, доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета. И я, ведущий, журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч.